Всем привет! Сегодня в своем видео я расскажу, как включить режим разработчика Windows 10. Режим разработчика необходим для программистов, но также иногда требуется для обычного пользователя. Особенно если требуется установить приложение Windows 10, не из официального сайта Microsoft, из магазина. Так, как нам включить режим разработчика? Нажимаем правую кнопку мыши на пуск, выбираем параметры. После проваливаемся в обновление и безопасность. И с левой стороны у нас есть вкладочка для разработчиков. Нажимаем. И здесь есть установка приложения из любого источника, включая свободные файлы. У нас он на данный момент отключен. Нажимаем «Включить». И, соответственно, у нас спрашивает «Включить режим разработчика». Нажимаем «Да». Далее по возможности можно включить удаленную диагностику через подключение по локальной сети и устройство э, делается видим для USB подключения локальной сети. Вот. Таким методом включается режим разработчика. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи. Всем пока.